самая низкая цена в жилом комплексе Мадрид Парк. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске квартира с ремонтом в жилом комплексе Мадрид Парк. И это, пожалуй, не самая низкая цена в комплексе, а цена самая низкая в данной локации. А находимся мы сейчас в Адлере, в кортном городке, на улице Ленина, 219А-1. дробь В бассейне проведена химическая обработка. В течение двух суток купаться запрещено. Вот только посмотрите, какой здесь оазис. Кстати, Мадрид-парк. Со статусом квартира есть еще мадрид парк 2 сейчас я кстати покажу вам всю территорию стоит погуляться на пляж а до пляжа тут всего-то минут пять место абсолютно ровное. а здесь покажу территорию сходим на пляж и потом посмотрим саму квартиру ну соответственно зона ресепшен. у вас будет пульт от парковки то есть заехали припарковались Ленина 219 Адруб 2. Точно адрес. Вот. Мадрид Парк. Квартира у нас находится на втором этаже с достаточно хорошим видом. Здесь вот тоже парковочка, своя ТПшка и все коммуникации центральные. Тут еще один шлагбаум. Уютненько здесь очень. И вот там на горизонте виднеется улица Ленина. Ну а это, кстати, уже апартаменты. А это.. Квартиры. Тут вот еще стоит шлагбаум. И зона охраны. Тут тоже парковочные места. И есть еще второй бассейн. Территория как бы общая. Есть детская площадка. Вот еще один бассейн. Ну, а он, в принципе, зачем? Там фрегат меньше 600 за квадрат, там ничего нет. А у нас цена просто подарок, как я люблю говорить. Идеально, на самом деле, для сдачи. Ну, и для ПМЖ почему бы и нет. Что тут у нас еще? Много елочек. Ага, двигаемся дальше. Ну, это парковка, я так понимаю, в собственности. Огонь. Видный апартаментный отель. Не знаю, почему видный, он у нас во всех базах. Получается, Мадрид парк. Первый, второй. И до пляжа нам тут реально несколько минут. Здесь вот, что у нас? Ну, курортный городок, есть курортный городок. Вот, что тут? Ну, сами видите. Сами видите. Да, летом здесь будут ходить в труселях с надувными матрасами и с голыми животами. Ага. Столовка неплохая. Можно купить кукурузу. Смотрите, сколько зелени. Она здесь круглый год сейчас дойдем до пляжа но сначала покажу вам сквер очень уютненький сквер говорят отсюда тоже можно зайти тут выложено все бурщаточкой ну тоже тут всякие магазинчики кафешки смотрите живой уголок есть баня кафе давайте вам покажу потому что в принципе этой территорией можно тоже пользоваться ну, я имею в виду, если бы, в баньку захотелось. Смотрите, как здесь красиво. Но бассейн только для жителей. Прикольно. А вот он, дорогущий фрегат. А что здесь у нас? Здесь у нас этот... Океанариум. Океанариумы с этими... С лягушками. Ну, вот она, собственно, и есть. Та самая парковая зона. Кстати, парковая зона-то такая, достаточно большая. А это Грейс, сеть отелей. А вот она, прямая дорога на пляж. Да, тут на автомобиле, конечно, передвигаться крайне сложно. Ну, такого добра тут, как кафе, всяких столовых, ресторанов, хоть отбавляй. Ну, правда, низкими пешком, и вот я на пляже причал. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что позавчера или когда вчера у меня вышел ролик на YouTube. Есть три квартиры в Дагомысе, три минуты пешком до моря, все с ремонтом, ссылка выскочит в верхнем правом углу. Также хочу напомнить про жилой комплекс Довлатов, который находится тоже а, в Куртном городке, только по ту сторону улицы Ленина. Там есть три квартиры по 160 тысяч за квадратный метр. Они без ремонта. Это очень хорошее предложение. Через железную дорогу тут ходить не нужно. Как видите, вот она арочка. И, собственно, вот так сегодня выглядит пляж Причал. Симпатично, кстати, сделали. Давненько я тут не был. Вот. Ну, тут еще кафешечка. Здесь всевозможный фастфуд. И это уже пляж Чкаловский. Вот так он выглядит. Сари, народ еще не купается даже. Не вижу ни одного. Итак. Заходим в квартиру. Общая площадь 32 2 квадратных метра. Когда делали ремонт, была идея здесь перегородку поставить, но почему-то не стали. Значит, слева от меня такая большая достаточно гардеробная, двухуровневые потолки. Ну ремонт такой антивандальный, я бы сказал. То есть идеально для сдачи. То есть такой достаточно долговечный. Зеркало. Душевая кабина, полочки тут, водонагреватель, стиральная машинка, фен. Квартира идеально сдается. Идеально, повторюсь, это самая низкая цена в жилом комплексе Мадрид Парк. Если вы спросите, сколько тут диванов, чтобы лучше сдавалось. Чем больше койко мест, тем лучше сдается. Кондиционер, само собой. Что вам еще показать? Вид из окон. Вид из окон. Окна, кстати, такие хорошие, стеклопакеты. Вот такой вид из окон. Пишите, пожалуйста, в комментариях свои впечатления. Друзья, концовочку решил записать в жилом комплексе Курортный и заодно напомнить, что здесь у меня есть весь список инвесторских предложений. Жилой комплекс Курортный состоит из двух очередей. Первая очередь, вот она, как бы сдана. Вот, повторюсь, есть весь список инвесторов. И есть вторая очередь, да. И вот тут уникальное предложение. Вот два окна которые смотрят туда, в сторону моря, но море не видно. Это вторая очередь, которая сдается в конце этого года. Так вот, 45,5 метров, стоимость 11 миллионов и это, пожалуй, самая низкая цена в жилом комплексе Курортный, который находится в Курортном городке на улице Ленина только по эту сторону. Не там, где мы сейчас были, где Мадрид-парк, а именно вот по эту сторону. И тут же находится прямо неподалеку на улице Медовой. Это жилой комплекс Довлатов, где по 160 тысяч за квадратный метр всего лишь. Также хочу напомнить, что есть квартира со статусом квартир в жилом комплексе Плаза, которая находится в самом центре Адлера очень хорошо квартира сдается в аренду площадь чуть меньше 27 метров вместе с балконом хороший вид из окон на ремонт цена 9 миллионов 200 тысяч то есть продается прямо вот так вот с квартирантами собственно как и мадрид парк ну а стоимость на мадрид парк 12 миллионов возможен очень хороший торг при быстром расчете потому что э, нам нужно продать 4 квартиры 3 в дагомысе ссылка будет в описании обязательно там всего по 282 по моему тысячи за квадратный метр мы высчитали это ну ниже цен там просто не бывает вот в трех минутах пешком от моря с ремонтом хорошие угловые квартиры в общем у меня всегда для вас найдутся интересные предложения вам нужно всего лишь позвонить а еще нужно подписаться на канал чтобы эти предложения не пропускать только для этого нужно там поставить колокольчик чтобы вам приходили уведомления не забудьте поставить лайк за хорошие предложения что-нибудь в комментариях напишите в поддержку данного видео. На ну, у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока!